Итак, друзья, всем привет. Меня много раз просили записать видео по поводу моих тренировок с петлями TRX. Потому что я часто езжу за границу, очень много занимаюсь на улице, на родине. То есть, вообще, постоянно я больше предпочитаю тренироваться на улице. И я всегда пишу, везде и договорю. я беру с собой петли TRX, они делают мой спортивный зал в любом, значит, абсолютном месте. Так и есть. Но всегда фрагментики какие-то только свои появляются, и вот у меня вопросы постоянно. А какие упражнения? А как? Одно, другое, пятое, десятое. Как руки? Как ноги? Как пресс? Я же говорю, что можно все прокачать. И вопросы возникают такие, а спину как? А ноги как? Можно все. Реально, если бы вы, конечно, дали бы себе труд просто зайти на YouTube и набрать, как качать ноги с петлями TRX, вы наверняка бы нашли бы массу видео, как это делать. Но вас же интересует, как это делаю я, Но ну, по крайней мере, тех, кто мне вопросы такие задает. И поэтому я решил записать целую серию значит, видео по поводу моих тренировок с петлями TRX. Скажу вам больше. У меня целых три комплекта. То есть два фирменных, один какой-то такой левый. Я не помню, что за фирма. Купил э, в Декатлоне. Ну, то есть, э, они очень сильно похожи на вот такие петли x э, на реально фирменные. Но, хочу сказать, что разницы вот я лично не заметил по ну, эксплуатации. А если это продается в магазине, значит, это не конкретно какой-то ну левак, а лицензированная вещь. Поэтому, используя подобные значит аналоги, вы не пользуетесь суррогата, а вы пользуете вещь, которая, в общем-то, ну, соответствует каким то сертификатами. Никакую рекламу не делаю, ни петлям TRX, ничему. Они мне не платят, к сожалению. <свят> <свят> вот. Так вот, сегодня первая тренировка, то есть первые, первое видео. Кстати, оно интересно совпало с моментом, когда я вот сейчас решил за месяц посушиться и скинуть от 5 до 10 килограмм, не знаю, как это дело пойдет, потому что еду очень скоро в Таиланд, через месяц. Вот, э, так как там любой лишний килограмм это тяжелее заниматься, поэтому лучше подсушиться сейчас, там намного легче идет адаптация. Ну, я это точно знаю по опыту, потому что в Таиланд ездил э, много раз. Заниматься планирую тайским боксом там. Так вот, сегодня плечи, а вернее сегодня я тренирую над плечами, э, э, то есть дельтовидные мышцы, передний, средний, задний пучок. Разумеется, при тренировке заднего пучка обязательно подключится что, обязательно подключится верхняя и средняя порция трапециевидные мышцы от этого никуда не деться ну вот собственно говоря а дальше пойдет сама тренировка посмотрите я считаю что я не все буду делать упражнения сегодня я может быть ограничусь четырьмя пятью делаю я их все как по 5 подходов где-то иногда по 6. первый подход всегда идет значит, адаптивный то есть нагрузка идет не очень большая для того, чтобы проработать амплитуду и прогреть непосредственно мышцу по всей длине. По всей длине и по всему ходу сокращения мышцы. Вот. А потом уже идет 4 или 5 рабочих подходов. Петли TX хороши тем, что легко нивелировать нагрузку и делать дропсеты. То есть, если, предположим, я нагрузку сделал максимально большую, вот, откинувшись там, почти до горизонта, вы поймете все это сейчас. Вот, то э, я могу добить, еще там сделать 3-4 раза, а может и больше даже, если я э, сделаю шаг назад, и угол наклона моего тела станет немножко э, меньше. Э, вот, и все. И, соответственно, можно дорабатывать очень хорошо регулируя скорость движения, регулируя амплитуду и выпрямленность рук, чем руки более прямые, тем длиннее рычаг, соответственно тяжелее, мы можем регулировать нагрузку в очень широком диапазоне. Единственный минус этого, то что вы регулировку все делаете вот здесь, исключительно в голове своей. И в этом как бы, нюанс, вам захочется в какой-то момент себе ну, послабление сделать, поддаться раз и немножко согнуть руки, чтобы стало легче. Поэтому, здесь это, конечно, требует высокого самоконтроля. Штанга, она не так, да? И на них висит вес, вам как надо сделать одно движение, руки до конца разогнуть, предположим, когда вы там армейский жим делаете, вы так и сделаете. Здесь немножко не так. Здесь ваша регулировка, ваши э, э, силы воли. То есть, интенсивность определяется вашей силой воли. Но, у, но степени регулировки просто колоссальные. Говорю, углом, темпом, рычагом, как угодно. Ну вот, а теперь давайте э, приступим Разумеется, без э, разминки делать упражнения на плечи нельзя У меня есть очень хорошие видео по поводу прокачки плеч для файтера Можете посмотреть на канале, поискать на моем, обязательно найдете Там я все это дело даю, может я ссылку дам под этим видео, посмотрите Вот, поэтому я разминку не буду показывать, да, на плечи всю Но я покажу специфическую разминку ротаторной манжеты на петлях ТРХ Вот, а, чтобы уж... Как говорится, разницы не было никакой. Но перед этим я, конечно, делаю все провороты, прокручивания, просто с пустыми руками, без гантелей. И, разумеется, делаю перед тренировкой полноценную разминку. Ну, погнали! Первым делом мы делаем супинацию-пронацию с акцентом на супинацию. Нация пронация с разведенными в стороны локтями. Прорабатываем каждую руку в отдельности на максимальную супинацию и пронацию. Экспинация пронация с акцентом на пронацию. Отведение рук в стороны назад. Корпус отклонен от 30 до 60 градусов. Чем более горизонтально к поверхности земли располагается тело, тем делать более труд. Чем руки прямее, тем делать тоже более сложно, потому что больше рычаг. В конечной точке стараемся сильно свести лопатки вместе. Назад и вверх под 45 градусов. Подъем рук прямо вверх перед собой. назад и вверх одной рукой моя тренировка на петлях TRX оттренил, сразу чувствуется пан в бельтах. Кто-то скажет, не, надо было, все равно я предпочитаю работать с тяжелыми весами, с гантельками там и все такое. Да, безусловно, ребят, все от задач. У меня задача не стоит, да, нарастить все большие банки, потому что я занимаюсь боевыми искусствами. Вот, для меня важен тонус, для меня важна в некотором роде сухость, выносливость, вот это вот для меня наиболее важно. Взрывная сила, вот, ну, выносливость, вот, сухость, упругость, жесткость. Вот это то, что нужно мне. И вот петли TRX как раз это дают. Они дают прекрасный памп, да, дают прекрасную выносливость и жесткость. Вот увидите, как все будет изменяться в ближайшее время. Пока я буду записывать те же, ту же самую серию роликов по работе на, на петлях TRX, вы даже заметите, что за эти дни, за эти несколько роликов уже произойдут изменения в плане сушки. А я практически буду работать в основном только на калистенике, то есть со своим весом. И, и огромную роль, огромную часть в тренинге э, будет занимать именно работа на петлях TRX, потому что на улице уже холодно. Я, конечно, хожу заниматься и на перекладину, и на брусе. Но сейчас я вот буду заниматься дома на петлях TRX. Я не зря записываю тренировку в своем домашнем спортивном зале, чтобы показать, что петли TRX, вот где, бы, где бы ни было места их закрепить, там везде можно, собственно говоря, с ними и заниматься. А для той тренировки, которая была сам, сегодня, видите, там все было под углом, под 45, под 60 градусов, под 30 градусов, можно закрепить петли TRX в дверной проем. У них специальные крепления сам, есть. Дверь открыли, запихнули туда такую башмак такой и закрыли дверь. За Башмак остался с другой сам, стороны, а петли можно значит, вот оттягивать на себя, и все, будет замечательно работать. Вот так вот, собственно говоря, с петлями TRX можно заниматься везде, где вам захочется. Все, а на сегодня все. Салют!